Призыватель вышел из игры. Ясо. Иди сюда. Ты же сказал, что защитишь меня любой ценой. <свист> <свист> Да, Что это за стиль? Неужели этот парень задрот? Ясу, yes, so. Смерть, как и ветер. Всегда на моей стороне. <вы> Озвучено не для продажи каналом Кирилл Грей. Ссылка на оригинал в описании. Спасибо всем тем, кто дослушал и досмотрел до конца. Ставим лайки, подписываемся на канал и ждем новых видео.